Антон Александрович, я пригласила вас поговорить сегодня на тему воспитания, на тему школьного образования, потому что мы, родители, отправляя своих детей в школу, нам кажется, что вот мы отправили ребенка в школу, и воспитывать, воспитывать в том числе должна ребенка и школа. Да? То есть мы возлагаем всю эту ответственность на учителей. И у меня к вам вопрос, как к эксперту в этой области, человеку, который... Много знает о воспитании детей, о правильном отношении и правильном воспитании. Все-таки кто должен воспитывать ребенка? Да, и какое, вот если в процентном соотношении, кто больше влияет на ребенка, школа или семья? Я думаю, что здесь однозначный ответ, что семья. Любой родитель mm -hmm. скажет, что именно он закладывает фундамент, до школы еще надо дойти. А вы знаете, до школы как раз закладываются основные качества, основные ценности в ребенке. Поэтому, если брать в целом, то однозначно родители, однозначно семья. И даже больше, я бы сказал, род в целом. А вот уже во время школьного периода, школьного периода, то есть если брать вот этот отрезок, то здесь, конечно, я бы все-таки больше дал прав и ответственности школе. Вы же знаете, после уже несколько лет, как, по крайней мере, в России, не знаю, как в Казахстане, школы перестали быть воспитательным учреждением, а только образовательным. То есть они сняли с себя функцию воспитания. И это узаконено. Как с этим в Казахстане, вот, кстати? Вот я, честно говоря, не знаю, как по закону. Но вот у нас 7-8 декабря в Алматы пройдет образовательная международная научная конференция "Эд Кранч". И ее, кстати, проводили всегда в Москве. В этом году впервые она проходит у нас в Казахстане, в Алматы. И там как раз вот самые сильные педагоги будут собираться онлайн и офлайн, и они будут обсуждать эту тему. Я тоже лечу в Алматы на эту конференцию и мне самой будет очень интересно послушать, я потом поделюсь э, в постах, напишу, э, кто все таки вот в, в, по закону, я не знаю, какую функцию должна нести там прям конкретно по протоколу школа, но я с вами согласна, что многое зависит от родителей, да, ну, то есть от семьи. Но мы, например, дети утром, э, 8 утра в школе, и заканчивается у них школа в 5 часов вечера, да, то есть я встречаю своих детей, поздно прихожу. То есть, по большому счету, больше, большую часть времени, ну, вообще в целом, да, своего времени дети проводят в школе. Поэтому для меня, например, это очень мега важно, да, в какой среде растет мой ребенок, какой, какие у него учителя. У меня дочь тоже э, также с э, С полдевятого до... Пол шестого она в школе, то есть вот я ее пол девятого отвожу на школьный автобус и э, привозят ее вот э, пол шестого. А, то есть основное время там. Но здесь родителям нельзя расслабляться и оставлять, как говорится, на школу весь э, объем воспитания. Хотя она проводит самое такое активное световое время в школе. Э, Все-таки нужно понимать, что ваша функция воспитателей, она остается. Потому что в школе много что происходит и не всегда то, что нужно вашему ребенку. И вот эта коррекция того, что происходит в школе, это ложится на плечи родителей. Ну вот как нам понять, да? Вот. Я не знаю, вот как вот правильно выстраивать вот эту модель то есть э, в советское время, э, ну, я не знаю, была какая-то идеология, да, общая, там, и пионеры, и октября, то то есть была идеология, были принципы, да, определенные, и вот как-то было более-менее понятно, наши родители нас, мы там сами ходили в школу, я помню, в первый класс я ходила сама, через дорогу переходила, это город Жизызган, провинциальный город, да, то есть и... Мне не было страшно, моим родителям не было страшно. Сейчас мы живем в другое время, и, по моему мнению, во многих школах Казахстана осталась вот эта вот советская, скажем, советская методика, которая, в принципе, неплоха, да, но как будто бы нет развития, да, вот как будто бы вот нет цифровых технологий, да, то есть вот если зайти в обычную школу, то есть там вот прям те же самые парты – те же самые, там, я не знаю, тетради, журналы, доска. То есть мы живем вроде в 21 веке, когда можно, я не знаю, там онлайн уроки проводить интересные, да, онлайн лекции. Я не знаю, там условно с ребенком на Марс летать через VR-очки, но этого как бы не происходит, и поэтому, конечно, хочется, чтобы ребенок развивался и при этом получал а, какой-то фундамент правильный, да, там человечности, порядочности. Мне нравятся школы, где у них там неделя эмпатии, неделя креатива, но это не во всех школах, к сожалению. знаете, вот вы сейчас затронули вопрос уже об оснащении, о формате, но я бы все-таки предложил поговорить о той базе, с которой ребенок должен прийти в школу родители должны понимать что он в школу должен прийти на хорошем основании твердо стоящем на этом основании а это основание она состоит из в первую очередь из состояния родителей они его формируют то есть ребенка в школе надо готовить и готовят это родители и я вижу три ну, три как бы основные, что ли, задачи, которые должны решить родители, приведя в свою жизнь ребенка и готовя его к школе. Во-первых, во они должны построить верную систему ценностей в семье. То есть, то есть ребенок не должен быть на первом месте, не должен быть и на последнем. То есть родить, каждый стоять на своем месте. Потому что ребенок на основе опыта родительского, он выстраивает ту систему, которую, которую потом будет реализовывать в жизни. И он будет видеть отношения матери, отца, их роли и так далее. То есть если вот это в нем закрепится, это уже будет очень хорошим основанием. Дальше. Очень важно, как относятся родители друг к другу, друг к другу. Это тоже тот фундамент, с которым он приходит в школу. Если родители хорошо относятся друг к другу, то ребенок приходит в школу спокойный, уверенный, легкий, не нервный, не напряженный, и, соответственно, школьные все и воспитательные, и образовательные программы ему даются легко. Легче, да? Конечно, конечно. То есть вот родителям нужно понять, что они закладывают вот этот э, фундамент э, для прихода в школу. Ну а если говорить уже о самой школе, э, мы чтобы вот, э, мы выбирали школу, точнее выбирали школу дочь. Э, мы ей показывали, побывали в разных школах, показывали, она знакомилась со школой, с пространством, с преподавателями ну кто был вот летом в школе знакомилась общалась и в конце концов мы нашли такую школу как понравилась, и ей понравилось и преподаватель и преподаватель, ведь важно же, кто ведет ребенка в школу очень важно от этого зависит весь дальнейший школьный путь если учитель лег на душу если он ребенок принял учителя то он и школу примет и все последующие годы у него будет вот этот фундамент принятия школы и желание быть там поэтому вот вот это важный момент и мы выбирали и школу и преподавателя точнее она выбирала мы создавали условия чтобы она могла выбрать мы даже в разных городах выбирали то есть вы готовы были ради дочери поменять локацию, да? Мы и поменяли. В конце концов мы и поменяли. И мы сейчас живем на два города. То что там, где мы вот в Москве у нас дом, там мы не нашли в окружении ближайшем нужной школы. Все просмотрела она и ей не понравилось, хотя там очень такие есть и элитные школы. Но элитные школы вы сами понимаете далеко не всегда отвечают действительно отчаянием ребенка и родителей. Так вот, не понравилось, и мы тогда уже начали, расширили круг поиска, но пошли именно от ребенка. И вот сейчас э, я чел ночью, <laughs> Москва, э, Сочи, а э, жена с ребенком в Сочи. Ей в Сочи очень понравилось море, э, тепло. И, ну, в общем, вот и здесь нашлась школа очень интересная. Так что вот ребенок. Это, это интересный подход от ребенка. А, вы знаете, Андрей Александрович, вы говорите, что от первого учителя зависит очень многое. Вот, как правило, с первым учителем всем везет, да? Мы все помним наших первых учителей. Я заметила, и это не только мои наблюдения, что ребенок первый класс, второй и третий класс обычно учится с удовольствием входит на занятия получает пятерки у него такая активность до да, желание учиться но ну, а затем потом это желание почему-то пропадает я помню это по себе я помню это вот по своему сыну вот недавно смотрела его оценки у него сейчас хорошие оценки удивительно я говорю ты прям говорю как в первом классе начал учиться а какой-то период прям вот Бывает же с неохотой. Вот почему, как вот этот, скажем, держать эту активность, да, держать эту любовь, интерес к школе, мне кажется, что это зависит еще не только от родителей, мы-то как родители все, всегда включены да, в процесс, но и от учителей. Вот каким должен быть учитель, чтобы и ребенку было интересно, и чтобы его помнили, потому что твой ученик может завтра стать президентом, да? От тебя же зависит, в принципе, это. Вы знаете, вот э, в школе это действительно самая большая ценность это учителя, это все понимают. Э, к сожалению, только государство не совсем понимает, поэтому э, зарплата учителей не столь э, высока, сколь должна быть. Ведь они же закладывают фундамент общества. Э, им, в общем-то, платят по остаточному принципу. Так вот, это ценность номер один в школе. Само оснащение школы, там экраны, компьютеры и прочее это важно нужно но это второе а вот учитель может заинтересовать если это учитель учитель то он как говорится на пальцах будет объяснять и ребенок будет с радостью идти на этот урок без всяких технических новинок хотя я конечно не против и нужно вводить в современные системы современное оснащение в школу но главное это все-таки учитель так вот, какой должен быть учитель? Но в первую очередь, учитель должен быть гармоничной личностью. Вот мне многие говорят, он должен любить детей. Да, он может любить детей, но... Вот есть пример такой, реальные примеры, я не, я думаю, многие знают, в школе очень так, уже учитель уже пенсионного или предпенсионного возраста она очень любит детей но у нее уже много боли, проблем по здоровью она уже уставшая от этой всей жизни от всех этих условий дома от домашних каких-то неурядиц и это все закладывается детям она все передает мало того есть даже такое понятие вампиризм многие учителя просто живут за счет энергии учеников. Вот такого плана э, у, учителя. Поэтому любить детей, это еще не значит хороший учитель. А учитель это гармоничная личность, которого все выстроено достаточно гармонично. вот там действительно И там уже и любовь естественно будет. Вот такой учитель действительно очень это первое условие. Гармоничная личность. То есть э, в педагогии Нужно идти, тоже быть готовым, да. Мне кажется, вот я бы могла бы быть педагогом. Если бы я была бы школьным учителем, я была бы, наверное, самым креативным учи учителем, потому что, ну, мне нравится вообще из любого процесса, что я делаю, делать какое-то творчество, да, какое-то шоу, чтобы было интересно. Вот почему вот нам этого не хватает, вот от чего, почему тогда, если вот есть же злые учителя, а даже мое время, вот я хорошо помню, учительница по алгебре и геометрии, Надежда Борисовна, добрый день, приветствую, я ее вообще не любила, и, честно говоря, хорошими словами вспомнить не могу, потому что она могла влепить пять двоек за то, что ты не, не выполнил домашнее задание. Для меня, как для школьницы, это был стресс. Это обычная средняя школа 96 в Алмате. И когда я получила однажды пять двоек, то есть я понимала, что у меня нет никаких шансов получить годовую хорошую оценку, да. То есть все, я автоматом, ну у меня пятерка там не не светит, да. И это стресс. И вот такое ощущение у меня было, что она просто, ну получала от этого удовольствие. То есть есть и такой вид учителей, к сожалению, да. Это уже искажение личности, это уже вопрос к психологам. Вы же знаете, учителя вообще это зона риска. Быть учителем ⁇ это серьезная нагрузка на психику. Поэтому в России, не знаю как в Казахстане, но в России учитель, проработавший 5 лет в школе, он уже не может быть свидетелем в суде. То есть у него есть профессиональные психические сдвиги. И это не так что действительно быть педагогом это вообще-то высочайшее искусство, искусство, и эту роль надо всячески поддерживать, эту роль надо в обществе поднимать, очень высоко ценить. И в первую очередь это нужно, конечно, государству, но и от родителей много зависит. Ведь часто родители относятся к учителям, учителям. все сваливают на, на учителя, принес оценку плохую, это да, там ребенок поплакался, рассказал там что-то какую-то небулицу, они да, учитель виноват и так далее. То есть часто родители снижают. А что говорят в адрес учителя при, при учениках, при своих детях? понимаете то есть вот здесь наверное мы с вами вот в этой аудитории просто попросим родителей отнестись к учителям очень уважительно с большой любовью потому что только через такое отношение мы можем пробудить в них добрые чувства то что если вы плохо относитесь к учителю поверьте все в мире считывается это вся энергетика работает ребенок Через ребенка учитель почувствует ваше отношение к нему и будет к ребенку относиться соответственно. Вот часто говорят нелюбимый там, ученик и так далее. А посмотрите, а как родители относятся к этому учителю. И вот это, уважаемые родители, осознайте, это действительно очень важно. Относитесь к учителю очень уважительно, с любовью, и он повернется к вам теми же качествами, той же стороной. Это отличный совет, потому что мне понравилось, вы говорите, все в мире считывается, да, то есть это даже вот а, два человека могут встретиться, да, то есть если ты чувствуешь, что этот человек тебя не любит, ты не можешь объяснить, почему у тебя с ним химии не происходит, да, вот так же и с учителем. Да? Но вот если говорить о наших казахстанских учителях, мне кажется, что им не хватает вот этой государственной поддержки, как вы говорите, да, зарплаты, может быть, где-то мотивации. И, к сожалению, у нас в Казахстане, не знаю почему, но такие вот часто используют педагогов, когда нужно там какое-то собрание провести, да, то есть там учителей и врачей. Вот как повысить статус педагога? Что нужно для этого сделать? Ну, на государственном уровне. Я думаю, первое, что нужно сделать, это в несколько раз, внимание, в несколько раз повысить заработную плату в несколько раз, не на сколько это процентов, а в несколько раз. Таким образом поднимается, автоматически поднимается статус. Таким образом в пединституты пойдут уже не те, кто никуда не прошел там, или уж когда призвание так прям звучит сильно. А, в общем-то, действительно пойдут способные, способные студенты, и будут выпуск соответствующий, и учителя пойдут соответствующие. То есть нужно просто повышением зарплаты. Это первое. А дальше уже есть еще тонкости, такие как сама организация преподавательской вот всей работы. Ведь большую часть времени преподаватель, к сожалению, занимается не детьми в школе. А разной формы отчетностью, разной формой писанины и так далее, и так далее. У него столько всего, ему за все надо, все надо оформить, все описать, все, за все читаться, что это занимает очень большую роль. На душевной, на какое-то время, на все остальное, на общение с детьми у него остается значительно меньше. То есть вот этот момент. Чисто организационный. Но первое все-таки это зарплата. Это со стороны государства. Со стороны родителей, как я уже сказал, нужно просто понять их ценность, их важность для вашего сына. И если вы хотите иметь рядом с вашим, э, с вашим сыном, с вашей дочерью, с вашими детьми, иметь классного педагога, вы создайте этот образ классного педагога. Относитесь к нему так с уважением, с любовью. Поверьте, он будет таким. Он будет таким. Это, это проверено много раз. Я со своими детьми, ну, сами знаете, у меня 7 детей, вот сейчас седьмой прохожу школу, в первый класс, класс пошел снова. Вот. Я это давно уже опробировал, все это проверено, это работает. Отношения родителей к учителю играет очень большую роль. Вообще, мне нравятся школы, которые вовлекают родителей в процесс обучения, да, но, наверное, до определенного какого-то класса, потому что, ну, когда уже твой ребенок учится в 10-11 классе, может быть, не, не так часто нужно нас дергать, родителей. но вот я помню, у меня сын, когда совсем был маленьким, там, первые, там, пять классов, нас часто приглашали, какие-то были такие коллаборации, и вот через которые ты узнаешь, что твой ребенок делал, да. Вот э, когда ты знаешь педагогов, да, ты можешь видеть, э, ну то есть ты вовлекаешься в процесс. Я думаю, твой ребенок еще больше получает, да. И самое главное, твой ребенок понимает, что э, твоим родителям не все равно. То есть каждый, каждому ребенку важно, чтобы э, родитель был вовлечен в процесс обучения, заинтересован его там успеваемости это важно потому что мы же потом взрослые любим ходить жаловаться психологам, что мы там в детстве наши родители где-то что-то там нам не додали какого-то внимания то есть потом чтобы вот к вам наверняка приходят с такими запросами тоже да это, это вообще отдельная тема вовлечение родителей в деятельность школы к сожалению, многие школы просто игнорируют родителей. Только их они им требуются тогда, когда нужно решить какой-то конфликт или неуспеваемость и так далее. А ведь это огромная, огромная сила, огромная, огромный ресурс, если школа вовлечет родителей в процесс образовательный. А что для этого нужно? А нужно с родителями тоже проводить образовательный процесс. Обязательно. Обязательно проводить какие-то э, школьные мероприятия для родителей, где они получают какие-то э, знания о самой школе, о преподавании. О, ну, не только организационные, но более тонкие вещи. И они получают какие-то знания, родители, для того, чтобы стать профессионалами родителей. Понимаете? Потому что э, родительский профессионализм на сегодняшний день очень низкий. Очень низкий. Нижайший. Это создает проблему и детям, и школе, потому что в школе зачастую приходится исправлять вот этот родительский непрофессионализм, родительскую самодеятельность в адрес ребенка. Поэтому образовывать родителей, это вообще-то, я считаю, очень важной частью вообще работы школы. Если бы она еще взяла на себя эту роль, образовывать родителей. Но опять же, все упирается вот в эту бумажную отчетность занятость малую зарплату а если действительно там бы были такие люди с высокой зарплатой, так они бы отдавались по полной и они бы обязательно смогли найти время для того чтобы использовать родительский ресурс Родителей надо образовывать мало того, я вел бы для мошенников вместе с родителями семейное образование мы, так, мы экспериментировали, мы в России пробовали такие э, проводить мероприятия. Семейное образование для родителей очень эффективно. Очень эффективно. Сра школа сразу расцветает, школа сразу э, получает удивительные результаты, когда родители получают тоже вот в школе. Я тоже вот за то, чтобы родители вовлекались в процесс, вообще не теряли вот эту связь но тоже без перегибов, да, потому что я помню в классе седьмом или восьмом, по-моему, классе Данил учился и в WhatsApp чате кто-то пишет там, что задавали там по какому-то предмету. Я думаю, боже мой, сколько можно с ребенком делать уроки. То есть это же тоже, ну как-то чревато, да, когда ты ну слишком опекаешь своего ребенка. Ну это уже тема. Паша! Да, это тема избыточного контроля, избыточной любви к детям. Она, к сожалению, пронизала все общество и до взрослого состояния. Поэтому это, это отдельная тема, отдельная беда даже, сказал. Вести ребенка за руку по школе, это не значит, что ты получишь хороший результат. Наоборот. То есть это опасно? не просто опасно это гарантированно опасно это когда случится не случится А здесь гарантированно получите отрицательный результат гарантированно если будете опекать делать с ним уроки и так далее ну, так, но опять же помогать тоже надо так чтобы это стало привычкой, чтобы он все-таки ребенок сам находил решение сам проявлял творчество вообще э, воспитание детей э, и в школе в том числе начиная с детства это э, огромный труд для родителей это огромная ответственность и это должно быть э, это должны, этим за, должны заниматься профессионалы то есть родители должны быть профессионалами вот э, такое может быть мой э, призыв Несколько, ну как это, воздух что ли, потому что как родитель должен быть профессионалом? Ведь входят в семейные отношения молодежь. Какой профессионализм? Так вот, молодежь должна понимать, что если вы хотите привести ребенка в жизнь, вы должны стать профессионалами, родителями. Тем более сейчас этот профессионализм можно получить довольно легко. Вся есть информация, все есть ресурсы для того, чтобы стать профессионалом-родителем. Вот за... на как раз образовательной выставке эд Кранч» 7-8 декабря соберутся все профессионалы. Это будут опытные педагоги, в том числе и из Финляндии. Мы с вами знаем, что финская система образования на сегодняшний день одна из самых лучших то есть, и там как раз таки, вот я изучала эту методику, там, чтобы попасть вообще, чтобы стать педагогом, люди проходят очень такой большой отбор. То есть, вот там как раз вот про то, что вы говорите, да, там и статус учителя повыше, и каждый, то есть, дети идут в школу с удовольствием, то есть, их заставлять не нужно. Они утром соскакивают с постели для того, чтобы побежать в школу. Им безумно интересно в школе. Вот я думаю, что... Вы изучали вообще вот эту финскую модель? Почему она так популярна? Я изучал я норвежскую, шведскую, и финскую. Вот финская действительно самая такая, пожалуй, самая перспективная модель. Там воспитывается свободная личность. Там личность воспитывается. Там идет именно воспитание образование там вторично оно легко накладывается то есть когда воспитывается личность образование накладывается легко личность усваивать легко удивительная система и все на самом деле это просто вот как я сказал надо повысить статус учителя заложить вот эту вот программу а главное вообще-то государство должно поставить цель получить свободную личность или послушного исполнителя ведь вы понимаете, что в большинстве государств не желают иметь свободную личность, а наоборот, стремятся получить послушных исполнителей. И тогда система образования уже другая. Вот. Поэтому вот с этого надо начинать. Задача родителя и задача школы – вырастить личность и дать те знания, которые... Ребенок сможет завтра применять в школе. Да? Вот я, например, приведу пример. У нас недавно был Михаил Зыгарь, ваш земляк, да? соотечественник из России. И он говорил, я ему задала вопрос касательно вот американских политиков. Да? Американские политики, они открытые, они когда идут на выборы, они выступают, они, ну, то есть за них хочется голосовать. Да? Наши политики, ну и российские тоже, боятся публичности, не хотят никакой прозрачности, не хотят выступать. И он объясняет это тем, что в Америке с самого раннего детства ребенка учат делать презентации, выступать, защищать свои проекты, свои идеи. Да? То есть ребенок открыт, он open, он готов выйти на сцену, доказать свою идею, доказать свой, то, что он там прав. Да? У нас, к сожалению, этому не учат. У нас учителя всегда хотят, у нас, чтобы мы молчали, ну, не знаю, в наше время так было. Послушные. Как... Руку поднял. Послушные солдаты. Да? да Сел, послуш... встал. Да. Неправильно это... сказал, пикнул сразу в угол. Вот в углу мы все стояли в углах и выросли. Да, это... Знаете, Динара, сейчас мы вообще перешли в новое общество. Снимают это, потому что к старому уже к старому не вернуться и вот это новое общество оно все равно заставит нас пойти путем а, свободы а, освобождения иначе мы ну иначе погибнем как цивилизация именно путем свободы поэтому сейчас уважаемые родители обращаюсь к вам обратите внимание на воспитание свободы вашей не забивайте их не контролируйте их до до дури, как говорится, извините за это слово, но э, нужно действительно помогать им быть свободными личностями внутри, чтобы они это чувствовали, ощу ощутили с детства, ощутили состояние свободы. Тогда их трудно будет поставить э, в колонны и повезти куда-то, как сейчас планируют. Поэтому э, вот обратите внимание: если вы воспитаете свободную личность, вы гарантированно обеспечите ему вообще-то, счастливую жизнь. Иначе это может из-за этого получиться просто винтик, исполнительный механизм, овощ, как еще по-другому говорят, для государственной системы. Задача Ничего. школы и задача родителя вырастить гармоничную личность, да? Но большинство неосознанных родителей и неосознанных учителей этого не понимают, к сожалению. То есть у нас... Ну вот многие, кто, наверное, даже смотрит сейчас, я не знаю, согласятся или нет, они все равно хотят, чтобы дети садились, когда они хотят, чтобы дети ели, когда они захотят, или там, чтобы дети делали уроки, которые они не хотят делать, да, то есть, ну, вот, э, с другой стороны тоже думаешь, но «Ну, мы же выросли в строгости, да, и вот э, вроде нормально <свеч> как-то смогли <свеч> чего-то в жизни добиться, <свеч> ну, может, вопреки просто... Да, Динара, вы знаете, вот э, как раз мы выросли в этой системе, и мы сейчас пожинаем плоды той системы. Ведь все, что происходит сейчас в наших странах, да и в целом мире, это плоды как раз того, что мы не были столь свободны, не были столь креативны творческие, не были, мы все-таки были в каких-то рамках мы были ограничены. Даже в советское время были там пионерские, прочее, октябрятские. Помню, если вы проходили, это, это чуть захватили. Но я вот была в шаге от... Э, так, э, я была октябренком, кажется, да? Там первый и второй класс это октября октябрята, да. по-моему, да? В общем, я была в шаге от, по-моему, пионера, что ли, вот не помню. И время все закончилось, да? В общем, да, я в 89 году пошла первый класс, и, и, в общем, как Не только я пошла, там уже все это заканчивалось. В общем, это уже был да, вот за, там заход. Же, там же тоже были ограничения, и они все сейчас сказываются. Мы сейчас все очень послушные, и все, что происходит в мире, в большой степени связано, стоит на этом основании, на нашем послушании, которое заложено было в те времена. Поэтому а строгость, я... Анатолий Александрович, вот, а строгость, вы все-таки эксперт и автор материнской любви, благодаря вам мы знаем, что нельзя чрезмерно опекать жизнь, жить жизнью своего ребенка, да? То есть мы об этом узнали, не только мы, миллионы женщин по всему миру об этом узнали. Но вот если говорить о строгости, то есть в какой-то степени строгость полезна или нет? Конечно, конечно. Она нужна, строгость обязательно, потому что ребенок зачастую увлекается и может увлечься так, так, что его не остановить. Поэтому строгость обязательно должна. Поэтому я сказал, нужен профессионализм родительский. Ведь родитель профессионал, он знает, в какой момент что применить. Пряник или кнут, грубо говоря. То есть надо вести этот процесс, сознательно вести. Надо управлять процессом воспитания, а не отпускать это на самотек. Свобода – это не значит, что анархия. Свобода – это не значит вседозволенность. Свобода – это надо внутри у ребенка воспитывать его достоинство, чтобы он был, чувствовал себя достойным человеком. А для этого родителям надо быть тоже достойными, достойными родителями. Он должен, на примере родителей, он должен видеть это достоинство. Тогда он будет и в жизни достойным. Он не позволит себе какие-то глупости, потому что это будет недостойно его. Вот через достоинство, вообще это удивительное и замечательное качество, через достоинство можно многое в детях заложить и воспитать. Многие родители маются со своими детьми, потому что те их не слушают, ну и так далее, там до вплоть до агрессии в адрес родителей. А это говорит о том, что в этой семье родители не раскрыли свое достоинство они не проявляют пример достойного мужчины, достойной женщины. Не проявляют пример достойных отношений друг с другом и достойных отношений с детьми. А что такое достойное отношение с детьми? Это уважительное отношение. Даже с самым маленьким ребенком нужно уважительно разговаривать. С любовью, уважительно. уважительно. Кричать нельзя. Ну, это, ну много чего. То есть надо... Уметь разговаривать, учиться разговаривать и ребенка вводить в переговорный процесс. У него что-то возникает, какая-то проблема, чтобы он делился, чтобы вот путем переговоров решалось все, а не уже тогда, когда снежный ком собрался очень большой. В общем, это профессионализм родительский. Но, профессионализм. Но, Антон Александрович, но многие почему-то думают, что ребенок это его частная собственность. и У нас э, недавно был случай такой, резонансный, буквально полторы недели назад молодая женщина, 28 лет, сбросила троих детей с девятого этажа и затем выпрыгнула сама. И при смертной записке она написала, что она устала жить, мы устали жить, то есть она сама приняла решение за своих детей. И вот я считаю, что она не имела права так поступать, потому что у, ну, то есть она не оставила своим детям никаких шансов. И это не частная твоя собственность, да, когда ты рожаешь детей, то есть ты... ты твоя функция, да, женская, рожать, а это родился не просто э, твой актив, да, родился человек со своими мыслями, да, со своими идеями, со своими планами на будущее. Вот мне бы хотелось, чтобы вы об этом тоже сказали, что... Ты не имеешь права да, там, своих детей бить, унижать, просто потому что ты их родил. Динара, чувство собственности над детьми – это, наверное, самая большая беда, которая порождает много других. И действительно, посмотрите, что происходит. Вот сейчас даже наша уважаемая аудитория, вы можете себя протестировать. Часто ли вы говорите о ребенке, ну, что-то там, говорите слово «мы». Например, «мы заболели», там, подруги свои рассказываете, там, «мы пошли в школу», там, и так далее, и так далее. То есть, вот это простой тест, показывающий, что вы находитесь в опасном положении с ребенком. Вы создаете серьезные, уже закладываете серьезные проблемы. Вы соединились с ним, и не просто соединились, вы соединились как старшая сверху. Вы действительно его уже сделали своей собственностью. Мы, мы, мы. Понимаете? Вот это простой тест. Проверьте себя и уберите из... Ну, хотя бы это слово уберите. Уже что-то поменяется. Ну, а лучше, конечно, и содержание. Поэтому в моих книгах, конечно, много об этом говорится. Вы правы. Тема собственности, чувство собственности над детьми это серьезнейшая проблема. Андрей Александрович, я подключила наших зрителей. Нас смотрит почти 600 человек. Друзья, вы можете задать свои вопросы, и я сейчас пока выключу комментарии. Антон Александрович, еще раз хочу вас поблагодарить за эфир. Мы с вами уже его завершаем. 7 и 8 декабря в Алматы пройдет международная научная конференция, где будут как раз подниматься вопросы школьного, дошкольного образования и рассматривать самые лучшие модели, самые худшие модели. Я бы очень хотела, чтобы наше государство уделило внимание именно образованию, потому что нашему, ну вот я просто вижу, что людям не хватает критического мышления, элементарной логики, да, нам не хватает осознанных родителей, нам не хватает, как вы говорите, как вы сказали, профессиональных родителей, да. То есть многие да. рожают детей и даже не задумываются о том, что на них возложена огромная ответственность. От нас зависит, какая будет нация. Открывать будет... От меня зависит, да, какого мужчину я воспитаю. Будет ли он открывать дверь э, девушке, женщине, или не будет открывать. Будет грубить, э, плеваться и хамить, или нет. Это же все от воспитания зависит. Вы знаете... Э... Я тоже буду на этой конференции, правда, меня приглашали в Алматы, но я, к сожалению, не могу приехать в Алматы. Но я буду на московской площадке, и на этой конференции тоже буду присутствовать, и у меня выступление будет, так что, друзья, участвуйте в этом мероприятии, потому что воспитание детей – это сейчас, пожалуй, самое важное. Какое будущее мы закладываем. А если уж вы взяли на себя роль родителей, то, пожалуйста, становитесь профессионалами. Потому что непрофессиональные родители – это вообще беда для детей. Учитесь этому. Сейчас есть такая реальная возможность. Благодарю, Динара, за приглашение, Спасибо. за разговор. Спасибо большое. Я хочу сообщить, что 15 января мы ждем Анатолия Некрасова у нас в Нур-Султане. Я думаю, что, может быть, с даты, если что, вдруг сдвинутся, да, Анатолий Александрович? Но примерно 15 января. Мы ждем Анатолия Некрасова, нашей столицы в Нарсултане с мастер-классом. Да. И у меня-то был, был, была возможность два раза в Москве с вами встретиться, но я хочу, чтобы и у других казахстанцев была такая возможность. Ну и встретимся с вами на, в онлайне на Эдкранче. Спасибо да. большое. Да, благодарю Друзья, вам. с нами был Антолий Некрасов, автор бестселлера «Материнская любовь», психолог, психотерапевт, человек с большим сердцем и просто мега-профессионал в области образования, в области воспитания детей. Друзья, прочитайте «Материнскую любовь», если вы до сих пор не читали, потому что я считаю, что это просто книга, которая перевернет ваше сознание. Спасибо большое, Анатолий Александрович. Благодарю. благодарю до свидания. Счастья вам.